Пидор, пидор, пидор, пидор, я тебя разъебу, ты пидор. Подожди, Тони, я обыскиваю здесь взять что-нибудь помощнее. Например, вот этот ключ. На Насука! Всем респект! Привет, братва! С вами радио 120 Гигабайт, и сегодня мы с вами будем записывать ролик. VR, наконец-то вернулся VR, ёпт твою мать, ушел на time тайм теперь есть время, блин, всем этим заниматься. Сам, на самом деле, очень рад. Короче говоря, ребята, звук говно, да, потому что петличка у меня старая, ебаная, сраная. Но лучше так, чем никак, правильно? Я надеюсь, вы с этим согласны. Игра Contagion VR Outbreak, у нас как-то уже была на канале эта игра, демка была. Игра вышла в Early Access, наконец. Mission 1, After Returning Home from a Business Trip Things ебаный бобаный надо понять как начать играть и э, вообще игру то да, это собственно великолепную да о смотри опа Ага, ребята, вот мы в той комнате мы в той квартире где собственно демка проходила правда здесь ничего нет у нас первая э, сейчас э, миссия здесь я не знаю что надо делать надо искать обыскивать жестко что это ну-ка во Изи. это еще патроны Сюда же. У меня пока никакого оружия нету, как вы видите, вообще никакого. Мне в этой игре всегда очень нравилось то, что здесь такой довольно-таки большой уровень интерактива, который очень важен, конечно же, в VR-играх. Ага! Эй, стой, блядь, алло! Мне чего его постоянно держать надо? Я ж так пизданусь! Если я его отпускаю, то он падает. Этот пиздец вообще нихуя себе труб, блядь. Ладно, давайте уберем. Ребят, если что, ссылочку оставлю на демку, да, потому что, как я понимаю, здесь продолжение просто после демки. В демке мы, типа, приходим домой, нам звонит жена, говорит, бля, пиздори, вообще полный, блядь. Я не знаю, когда может быть, демка вообще не сильно связана именно сюжетно. Здесь ничего нету. Вообще ничего нет. Мне очень жаль, что они вот эту часть не включили в игру, либо я ее каким-то образом проебал. Вот мне было очень интересно, правда, потому что мы были заперты, в демке мы были заперты а, вот в этом помещении. Ну то есть как бы мы выходим а, туда, в коридор, там зомбики, мы их убиваем, а в конце они нас сжирают. На этом демка заканчивалась, то есть тебе дальше тупо не давали пройти. Ладно, пойдемте попробуем выйти, посмотреть, что там происходит. Как выйти-то отсюда? Ага, ёпта на себя просто. А, что могу заметить, намного более бедное окружение. Ладно, графон на самом деле не самый хуёвый. А как фонарик включать, кстати? Смотри, можем заходить, но я не знаю, как включить фонарик. У меня он вообще есть? У меня его нет, ребят. Может, я здесь где-то не нашел фонарик? У нас, значит, ребенок был, жена, непонятно где, непонятно что, Почему так странно? Почему они, они такую классную демку замутили, какую-то хуйню, если честно, здесь сделали? Вот здесь все открыто? Ну-ка, здесь что? Вот здесь не обыскал. Фонарик. Нихуя. Патроны. Ладно, пойдемте тогда. Пойдемте просто по туда, куда можем идти. Таким понимаю, вещи, с которыми мы э, можем интерактивно взаимодействовать, да? он э, нам... Отмечает, показывает. Вот здесь мы тоже сражались, ребята, в этой комнате. Так, слышу уже. Минус, епты, и хоть ты выебался! Тихо. Изи, нахуй! Ты, сука, ебала своим отцом, думаешь, тебе ничего за это не будет? Ты мразь! Изи, ёб ты, вот так я мочку и выебал. В смысле, убил? Извините. Наверх? Или вон туда, давайте там лучше все обыщем. Я вот сейчас нажимаю на две кнопки боковых у контроллера. Если я отпускаю, как я понимаю, да, я роняю пистолет. Это полный пиздец, это очень неудобно, в том плане, что да, это может быть правдоподобно, но очень неудобно, прям крайне неудобно, поэтому всегда лучше это убирать. Блять, да я хедшот раздаю, блядь, я всегда знал, что я умею стрелять, ребята, это ваша мышка, это хуйня, вот здесь Вяри нормальные пацаны, значит, они тащат, понимаешь, все эти пацаны, которые бы в реале, блять, вам стрелять бы в ебло, и вы бы, блять, были недовольны жизнью, понимаете, потому что мы бы умирали, блять, как может быть довольным жизнью, когда ты умираешь? Никак, правильно, правильно. Мне очень нужен фонарь, я за фонарь продам мамку пение, иди сюда. Блять, хедшот на хедшоте, ясно, ребята, вы мне, блять, я потому что настоящий блять иди сюда, блядь. Блять! Блавар, как книга я не умеет, стрелять. Ой, блять! Ой, блять, патроны! Так, погоди! Извините, пожалуйста, простите за задержку небольшую, ребят, что я тупанул. Вот вопрос, вопрос. Есть ли смысл в этой игре открывать ящики? Может ли там что-то быть? Или это типа, зацените, какой охуительный интерактив мы замутили. Здесь ничего нет. И этот блядский звук открывания дверей, он один и тот же. Блять, иди нахуй! Пошли вы нахуй оба! Ты шлюха, я тебя видел на третьей улице, ты сосала моему отцу тоже, блядь, мразь, блядь. У меня из-за тебя детство несчастливое, шлюха. Извините, пожалуйста. Почему здесь так много женщин, я не понимаю. Ты опять талерант? Если хочешь, чтобы я убивал женщину, смотри, как она классно легла. Ах ты, сучка, быстрее. Блядь, не успел, ладно, хуй с вот я дебил, блядь. Ёп твою мать, Артем нахуй, а? Так, хорошо, а куда дальше ты идти? Вниз, я думаю. Изи. Вот так, ребята, а теперь вы знаете, да, что скилл то у меня присутствует. Присутствует причем на изи. Всех разваливают. Вот это что, тупик? Это что, все? Нет, это не все. Это не все, блять, да я хоть мне рука отдохнет, ёб твою мать, а? Иди сюда, мой сладкий. Наконец-то, мужчина! Наконец-то мне дали драться с мужчиной! Спасибо, мужик! Это зомби? Ну <звы> что? А! А! Куда? Ну нет! Серьезно? Ты серьезно, блядь, игра! Какого уж ху... это было? Может, меня загрузит? Всё. Ой, блядь! Блядь, иди нахуй! А? А? Блядь, много, много, много, много! Где мой... Вот он! Дай сюда! О, сука! Смотри, я вернулся! Ты гей! А, блядь, не глюч играй, Я тебя умоляю, сейчас не до этого, сука! Не так страшно, мать твою, заткнись ты! Что, серьезно? Сейчас! Тихо! А, сука! все, я выпытался! Вот это МЛГ, ребят, это я называю МЛГ. В демке был сюжет. В демке твоя жена звонила тебе, говорит, у нас такая-такая хуйня. Вот это очень сильно нужно. Сейчас этого нет от слова вообще. Тут ты просто доходишь, да, как я понимаю? До конца уровня ты его проходишь и, блядь, конец. Это все, что ли? Подожди, где я, нахуй? А почему у меня нету ничего? Что это за место? Что я открыл? Ну, я нажимаю, блядь, и никак не Ага, о я нажимаю, блядь, я нажимаю, ничего, это то оружие, которое тут есть, представлено, типа, это тир, в котором могу пострелять, поюзать. Ничего нет, как это запустить? Давайте попробуем заново запустить игру. А, там был, вроде как, а, момент такой, что можно было выбрать миссию, да, играть. Ага, когда вы готовы играть, Interact with the Mouse. Так, подожди, ну смотри, ну вот уровень 1, да? Гараж. Ага, на мышку надо было нажать, а я в дверь выходил, это не то же самое будет? Подожди, смотри. Может быть, ребята, я даун? Какие-то звуки страшные. Портланд, Орегон, 6 часов 27 минут. А! Смотри, братан. Новое задание, идите к, к вашей хате. Так, вот это, блядь, уже интереснее, сука. Ага, и мне показывают, куда мне надо идти. Так, стоп, я забираю все столы назад, по крайней на мере, пока. Открыли дверь. Это мне на сколько надо будет минут видео резать, скажите мне, пожалуйста. Так, ага, смотри, люди, блядь, живые нормальные. Ты посмотри на это говно. Привет, братан. Пойдемте на хату. Мы сейчас должны вызвать, видимо, лифт. Ой, это что? Телефон, который был в демке. Так. В Мне надо, видимо, подниматься по лестнице. Все, все, все, стоп, ребят. Вот началась. Вот нормальная игра, я, видимо, в туториал полез как даун. В туториале, короче, шумалял по людям. Еще думал, что что так просто. Может быть, блядь, сегодня так просто будет. В настоящей игре, которая вот только-только началась. Блять, это охуенная игра, ёпта, Артем, ты чё, блять, нёс, сука, ёпта, уай. мне всё нравится. Здрасте, привет. Yes, sir, да, я здесь right? живу, да, извините. Так, бэкпэк. Ричи овер over behind the fuck, yeah, вот он, блять, сука. Есть карта, которую мы берем и типа проводим. Блять, это охуительно. Смотри, выбираем её назад. Теперь у нас, так, чё иза? Да открывайся, блядь. Зачем я потратил кучу времени, э, пытаясь э, понять, как играть, просто выйдя, выйдя в дверь. О, какие классные соседи, что-то он там по базарит, то все равно стал победнее. Блять, открывай. Загрузка. Вот она хата. смотрите, неразъемная нормальная. Все классно, ты посмотри. О! Изи. Ага. ха, -ха, -ха, -ха, -ха, -ха Прикольно! Нож можно взять, вот он, ёпта, а можно куда-нибудь убрать? Во! Вот, блядь, это мне пригодится, сука. Фонарик, сука, ну неужели, ёпта, батарейка кончаться будет великолепно? Артем, ну почему ты сразу не прочитал, что там написано на стене дубина, блин? Что это такое? Батарейка! Могу сюда батареечка? Могу. Смотри, здесь что-то есть, ёпта твою мать. Батарейка! Я к этой... Не могу, мне так мало места, мне нужно, ребят, нужен нормальный рюкзак. Все-таки моя версия о том, что я не знал, как в нее играть, была правильной, да? Потому что часто VR-игры действительно очень неочевидны. Ты не понимаешь, что от... Блин, нихуя не видно, сука. Так, отлично. Ага, а, это жена. Привет, Алисия, я только вошел. Ты где? Я просто скучаю тебя. тебе надо было что-то там мне сказать. Все то же stuff, самое, говорит. Я хочу купить китайскую еду, uh, трата-та-ля-ля. -та Все sure. так же, как в демке. Отлично. Значит, будет развитие, как в демке. Ребята, если кто не знает, что было в демке, пожалуйста, посмотрите. Я сейчас буду делать нарезку жесткую. Cool. You. Mm -hmm. you. I'll see you soon. I love, you. I love you too. Так, а он сказал, у меня болит башка, пожалуйста. Ты мне не подскажешь, где лежат обезболивающие. Обезболивающие, она говорит: типа, в коробке над микроволновкой. Поэтому мы их забираем. А, подожди, я их должен принять, наверное. Ну, короче, она рассказывает, что они попали, в. тут, тут была, короче, авария, бла-бла-бла, полиция попыталась схватить чувака, он на них набросил как живот, и начал кусать, тра -та -та -ля, ля ля ля ля Все то же самое, что и в демке. Смотри, можно телек включить. Ну, вот здесь рассказывают опять про то, что Байотек там взорвалось, что-то пиздец, ну, короче, классика, классический зомби апокалипсис какая-то компания, на которой произошла утечка, видимо, этого вируса, да, и поэтому все стали зомбями, нихуя себе, ёб твою мать, сюрприз. Не все, и потом э, прерывается все. Все то же самое, что виданки. Отлично, отлично, великолепно, великолепно мне очень нравится. Ну? Так, Челк сказал, что мать твою, мать твою, нас заблокируем, мы не можем никуда попасть, ёб твою, ёб твою мать, пожалуйста, я говорю, блядь, я хорошо возьму, пистолет приеду, блядь, а дверь в ванную, в ванную, никакую не ванную, в спальню закрыта, ты не знаешь, где ключ, и вот теперь мы можем обыскать здесь, потому что он сказал, что ключ в сумке, новый ключ Тони оставил в сумке, ребята, вот он, блядь, великолепный мой ключ, вот он, вот она, великолепная гитара, которую мы сейчас разъедем этого пидораса, который здесь есть, Просить за спойлер, но надо было смотреть, конечно, мой старый добрый обзор. На демку. Пидор! Пидор! Пидор! Пидор! Я тебя разъебу, ты пидор! Подожди, Тони, я обыскиваю здесь взять что-нибудь помощнее. Например, вот этот ключ. На, сука! На, блядь, нихуя, ты встаешь быстро! На, на, на, на, на! Минус голова. Минус голова. Checkpoint reached. Иза. Так, всё, теперь мы затариваемся жестко. Давай. Раз, патроны. Наш замечательный. А к человеку какой-то ебаный, блядь, дали что-нибудь нормальное? Так... Ну чё, выходим? Ребят, выходим сражаться с зомбями, прям как э, в дымке. Ебать, ты чё, пидорас, что ли? А чё ты не умираешь-то, алло, друг? Минус голова, а вот этот бронированный парень. <страс> так, я попал хотя бы, ты лежишь, но ты не мёртв. Блять, я не могу ему голову разъебать. Давай, иди сюда. Это минус, друг, ты минус. Ты живой? <свят> вот теперь ты минус. <свят> Escape the building, съебитесь со здания, хорошо? Музыка началась, вот она, вот она. Вот ты сука, что ты делаешь с медным мужчиной, ебучая феминистка? А это тоже женщина, ебучие лесбиянки феминистки! А почему они так быстро не умирают? У меня оружие дерьмо, ребят, мне нужно нормальное оружие. Вот это оружие это дерьмище. Минус голова, сука, изо, ёпты. А тебе тоже надо минус голову? Ты живая, да? Ебать, ты встаешь еле-еле, давай. Это минус голова, тёлочка, дайте попчику попочку поглажу, мою святку. Ух ты хороший, извини меня, пожалуйста. Эй, ты пидор. Вот эти вот ребята так легко не отъезжают. И их тут духа, ну вставай уже, сука, я же знаю, что ты живой. Я тебя не вижу нихуя. Ах, знаете, подожди. Фонарь. Блядь, я его уронил. Как я теперь фонарь найду без фонаря, скажите мне. Минус голова. все отлично. Это очень темно. Вот он. Вот, блядь, фонарь. А, сука. Ну-ка. Okay. Изи, ёпта. Так, всё. Вот сейчас мне нравится очень. Ты не будешь вставать? Пожалуйста, не вставай. Ты тоже не будешь вставать? Могу тебя обыскать? Нет, ты будешь вставать. Это было изи. Отлично, хотя бы не зря тебя выебал. Еще патроны. Отлично, великолепно, ребята. Ничего нету. Короче, эта игра заебись. На данный момент, по моему мнению, да, это лучший зомби-шутер, который был для авиат. Так же, как я его, блядский рот, и называл в демке. Сейчас мне очень хочется всех расстрелять и выйти на улицу. Посмотреть, что будет. Я хочу выйти в город. Голова минус. Так, да, голова минус. Отлично. Сколько патронов осталось свободно? Не надо. Надо прям считать. Надо прям считать, хей-богу, блядь. Я чего уронил ее? Да, я ее уронил. Минус. Надо ее поднять. Минус! Бля, я сказал, я мастер хедшот. Вот она. Иди. Ага. Иза, блядь. Идите мы сладкие, давайте по одному, сука, а может не по одному. В принципе, я такой батя, что я всех разъебу нахуй. Что ты делаешь? Ты что, гомосек? Ты гомосек? Ты гомосек, что ли? Сука! Ты знаешь, что в России гомосека быть хуво, блядь! Ты тоже гомосек? Вы тут гейскую оргию устроите? А, а, а, блядь! Ай, меня ранили, сука, и я с скриншот, как меня ранили. Тихо. А, я могу, зажат. Я зажат, я справляюсь. Тихо, тихо, тихо. А, сложно играть. А. Не торопись, друг. Ну и хуль ты выебывался. Так, пойдемте дальше. Слушайте, может быть, блять, сделать э, стрим по этой игре, не понимаю. Если вы, вы хотите стрим по вот этой великолепной игре, пожалуйста, э, напишите это в комменте. Типа, Артем постримит говно, по-моему, это великолепно. Вот этого парня можно обыскать, или он встанет? This axe has to work on that door. Короче, он сказал, что, что вот этот топор должен э, на эту дверь подействовать, ребята. Потому что она, видимо, не открывалась вот так вот, да? Да. А если. Закрыто. Мне надо ее вынести. Что-то не выносится. Ага, выносится, выносится, выносится. Все нормально. Так, педики станут? Куда мне отсюда надо валить? Вопрос. А я могу вот это забрать? И посмотри на это говно, друг? Вот, и теперь если. Нет. О. Во. Ага. Вот. Во Приветствую вас жестко, ребята. Закрыто. Пацаны, мне надо вниз точно, мне же в этот самый. В подвал. И чё? Здесь я тоже никак не пройду. Вот там чувачело. Смотри на него. А еще ниже могу? Ты будешь вставать, друг? Не будешь, да? Oh, О, боже. У меня нет времени на это. Я должен пройти мимо них? Медленно? Ты охуел, друг? Да их тут дохуя, пацаны. Я медленно пойду, они меня, типа, не увидят, что ли? Привет, друг. Так, у меня патроны. А, блядь, ничего не видно! Тихо! О! Так, здесь тупик! Здесь тупик! Здесь тупик! Тихо, тихо, пацаны! Очень медленно, я прохожу. Туда? О, не-не-не! Дверь! Что дверь? Я не вижу нихуя! Run and exit. Так! Изи! Да нахуй мне скриншот сейчас, сука! Не можете писечку, блять. Мы прошли первый уровень. Наконец-то тот, который я не мог пройти в демке. И на этом я, кстати, остановлюсь. Я знаю, что вы сейчас скажете. Артём, давай дальше? но нет. Ребята, очень интересно, мне со мной интересно, что дальше. Но видос слишком затянулся. Вот мы с вами появились где-то внизу, в гараже. Это вторая миссия. Все, все, все. На этом видос я буду заканчивать, потому что он пиздец уже затянулся. Я заколебусь, скорее всего, его скорее всего его. Резать на второй миссии, ребят, если вы поставите миллиарды лайков, мы обязательно с вами продолжим. Вот, а пока с вами был Мародер 20 гигабайт, Гигабайтсом. Фотских респектов, лайкос, ставьте комменты, пишите. Если хотите больше видосов, певиара или даже стрим по этой игре, тоже напишите обязательно об этом в комментах. И а, до новых встреч. Магра а это свигра, а это маджосы.